Блин, подождите, дайте я сам на видеокамере посмотрю, что случилось-то. Так, кажется, здесь закончились последние пешеходы, я могу начинать. В общем, у меня есть вот эта чудная дорожка. Где-то между Бирилёва-Царицыно-Орехово а мой шоссейный велосипед. Лысые покрышки. 28 миллиметров В каждой по 6 атмосфер. Вот. И мы будем заниматься ездой. Потому что почему бы и нет? В шоссейник это универсальный велосипед. Блин, и сразу у меня начинаются проблемы с тормозами. В них залазит говно и начинает скрипеть. А тормоза у меня настроены очень в притирку. Я люблю, чтобы нажимаешь на ручки, и у свободного хода совсем не было. Вот. Тут от этого бывают проблемы. Фух. Крыльев у меня, кстати, тоже нету. А. а зато есть долбанные туклипсы, которые на таком говне очень мешают Четко-то легко едется, странно И грязь легко пролетается Блять, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, не осилю, не осилю. Блин, а мог бы осилить. Тут под лужей камешки. Вообще, то, чем я сейчас занимаюсь, называется циклокросс. Езда по говну на совершенно неприспособленном для этого велосипеде ради особого мазохистского удовольствия. Кстати, никогда не покупайте велосипеды для циклокросса. Но если только вы в соревнованиях не собираетесь участвовать, потому что у них есть крайне гадкая конструктивная особенность, это короткая рама, вот. настолько короткая, что оверлапу позавидуют даже трековые гонщики. Вот. Этому вообще нет никакого оправдания, так что не покупайте. Вот хрювел можно купить. Ух, блядь. у меня даже колеса не буксует. Пока. Что? А. Так. Дальше слой говна намного глубже. А. Вот я встал. неприятно. шоссейник стоит, грязи, загнать его. Дальше довольно сложно. И, блядь. Ну, поехали уже. Давай, Также я не рекомендую заниматься подобной хуйней, если у вас там, знаете, спицы, блядь, а вода, китайские, еще какая-нибудь херня. Ну что, удовольствие удовольствием, но горе от полученных поломок, в конце концов, его, блядь, пересилит. Ой, красота. башник сбил мне всю мысль. Нет, что-то правда очень легко все. Надо найти говна побольше. Так. Оп, оп. Корешки пошли. Причем внезапные. Но пока что я их больше испугался, чем они мне могли угрожать, но все равно 6 атмосфер пробиться не страшно вот. я колес скачал для того чтобы можно было наехать на 40 км в час в эту самую в рельсу и не пробиваться вот. были у меня такие случаи я был крайне раздосадован Я на кошерке напротив Тануки Я пробил оба своих колеса в вот об эту хуйню Блять Надо разгоняться На скорости все это гораздо Веселее проходится вот. Просто как бы перелетаешь И все Вот Законы физики инерцию. Ёпты Мать! Блять, чуть не пизданулся. Не наебешь все-таки законы физики инерцию. Но, блять, езда по наклонной поверхности... Наебать тебя может. Чуть не пизданулся. Надеюсь, это немножко взбодрит ту часть аудитории, которая покупает подвесы с ходами. Подвес. Ой, блядь, пт мать! Чтобы в городе по тротуарам ездить. развилка вправо или сюда давайте Давайте вправо понять трясет я начиная с какого-то момента вас обязательно заебет сглаживать неровности в поверхности а собственной спиной она у вас страшно заболит но это будет не скоро вот. но этот момент наступит так что полностью заменить нормальный МТБ фассейником вам не получится Напоминаю, 28 мм ширина покрышек. Усы 6 атмосфер. Говно после дождя. Лесное говно. Разгоняемся. Блять. Сука. внимательно следить за уклоном. Колеса скатываются только так. Я весь дерьме. Будет что посмотреть? Так. блять. Так, у меня рожь тоже в дерьме. Я вроде на рожь приземлюсь. блять контент доставлен не за что Ёб твою мать блять блять я в таком виде еще и домой поеду через Москву отлично давайте еще раз посмотрим что я тут нашел где мои следы так а у меня дерьмо на камере господи что ж я а чем мне ее вытирать-то? У меня все в дерьме. Так. Ну непонятно, что-то произошло. Просто я заехал в грязь и пиздык и все. Сейчас. Так, ну идол у меня теперь, конечно, тот еще. Но ничего страшного. Блять. Страшные звуки, которые вы можете слышать от моего велосипеда, это не что-то сломалось, а просто говно налипло на тормозные дорожки, всякий там песок. И как я уже говорил, у меня все настроено в притирку, поэтому а, вот оно трета тормозные колодки. И вот так вот. А. Ну, если бы я часто катался по лесу, я бы, наверное, их открутил. Вот. Но так как я в лес заехали чисто по приколу. То вот. Ну чё, разгоняемся. А вот еще раз пизданусь. Мне на самом деле понравилось. Обычно, если ты падаешь на дороге, то это большая, большая беда. А теперь я пытаюсь заехать не туда. Наверное, мне надо налево. Охладно, разгоняешься. Ой, -мо! Камерик, куда нас смотрит? Вот да. Так, давайте направо. О, баба, баба, баба. Теперь нам придется немного поправить экспозицию. Так сойдет, я думаю. Извините, ребят, просто я снимаю с фиксированной экспозиции. И а, выставить Ведь идеально в этих условиях, когда ты то в тьмах в лесу, то вот так тебе солнце прямо в рожу смотрит. А, невозможно. Вот. Ну как бы ничего страшного, посмотрим, что получится. В мусор так мусор. Много раз так делал. Так. Нахрена я все время переключаюсь на повышенную. Olha. Так, Кажется у меня руль чуть криво встал Странно, вроде удар был Совсем смешной Ну да ну ладно Кривым рулем покатаемся А да, кстати, мне в комменты Какие-то гении Вечно пишут, что типа Руль стоит криво Ребята, не руль стоит криво Это просто Насыщенность перспективы Из-за широкоугольной камеры Вот так выглядит я даже не знаю, что умного сказать по этому поводу Просто примите На таком широком углу Реальную кривизну вы никогда не увидите Если бы она была Так, мы едем в горку Ну да, и выезжаем Это что у нас получается? Ролик закончится через пять минут. Жалко. Какой-то асфальт. Разобранный. Блять. А, он кажется уплыл асфальт вместе с грунтом забавненький красивый и где там понижены Как в среднем областном центре за Блять Мне кажется приехал Ворота юб твою мать Говно какое Ладно поедем обратно Блять и вот если На этом асфальте разложусь на скорости То мне пиздец По и Все что ёпт твою мать, чуть не улетел через руль спрыгнул с платформы и увяз гравии блин, новый экспириенс Папапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапа. Давайте сюда. А спать был ловушкой. Не ездите туда, пацаны. Да, самокачки Самокачки повсюду сейчас пойду пешком. Фу, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай. Но не сразу. Не сразу. Давай-давай-давай Опа. Опа. давай Опа. Давай, давай, давай, Опа. Опа. Опа. Опа. Опа. Опа. Zadni ou qu'il Вот так И левая Отлично Ненавижу ебаные токлипсы Кладбище Удобно Ну, до первого раз достаточно. Можно было, конечно, еще куда-нибудь съездить, раз я весь в дерьме. Но идей нет. Всем спасибо за просмотр.